всех приветствую друзья вы на канале деньги без вложений сегодня я ввожу новую рубрику на канале называется она яндекс цен этот заработок подойдет для новичков он полностью без вложений заработок заключается в том что вы пишете небольшие статьи публикуете посты и за это зарабатываете деньги я устраиваю небольшой эксперимент на протяжении двух возможно более месяцев я буду ежедневно делать контент на данном сайте и буду отчитываться каждые возможно 3-4 дня какие результаты я получил если вам интересно следить за этим экспериментом, обязательно подписывайтесь на канал, оценивайте это видео пальцами вверх, так я буду мотивироваться и больше записывать подобного контента. Ну а сейчас я предлагаю приступить к демонстрации экрана, чтобы я мог продемонстрировать вам перспективы и все прелести Яндекс.Дзена. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами находимся сейчас на странице моего канала Яндекс .Дзен». Вот так он выглядит. Сейчас я его открою. У меня сейчас два подписчика. Написано здесь несколько статей, возможно около пяти. Некоторые из них здесь собирают просмотры, некоторые собирают даже дочитывания. И один подписчик у меня добавился здесь за несколько дней. Чтобы здесь начать заработок, разумеется, нужно создать канал. Создаете канал, загружаете обязательно свою фотографию если у вас авторский канал, если вы создаете какой-либо контент, загружаете картинку, чтобы она подходила под вашу тематику. Далее вы обязательно пишите описание своего канала. Я написал «Привет, меня зовут Роман, я блогер, инвестор и автор YouTube канала. Люблю путешествовать, заниматься инвестициями и писать. Здесь ты найдешь концентрат полезного и интересного материала. Подписывайся». Вы кстати тоже можете подписаться, ссылочка будет в описании. Как и ссылочка на дзен канал моей девушки, ее зовут Лиза, обязательно ее поддержите. Она только стартует в данной сфере и для нее это сейчас очень важно. Итак, продолжаем дальше. Все же вернемся к тому, почему я назвал ролик ТОП 5 причин зарабатывать на Яндекс.Дзен. Сейчас я планирую переезд в другую страну, поэтому мне необходимо как можно больше источников пассивного дохода, а Яндекс.Дзен это один из способов зарабатывать деньги в интернете. Заходите сюда, набирайте определенное количество подписчиков. Кстати, об этом мы с вами позже поговорим. Давайте на во всем разбираться. Здесь можно писать посты, писать статьи и загружать видеоролики. Разумеется, нажимаете «Написать пост». У вас открывается такое вот окошко. Здесь вы можете добавить фотографию. Это обязательно важно. Это привлекает внимание. И вы получаете качественный показатель сети. То есть люди больше кликают на ваш пост, статью или видео. Пишите здесь вашу статью. В Дзене в основном это аудитория от 40 лет. Если вы, допустим, хотите здесь зарабатывать с помощью чего-то нового, nft проекты и так далее, именно для этого Дзен не подойдет. Здесь в основном сидят уже люди от среднего до пожилого возраста, поэтому стоит это учитывать. Итак, заходим в мою статистику. Давайте посмотрим. У меня здесь уже есть некоторые публикации, как я вам и говорил. Это 4 статьи. Вот почасовая статистика, на первой статье, которую я написал 30 апреля, у меня 82 показа, точнее 82 дочитывания, прошу извинить меня. И вот показы, 751 показ. Чем больше люди кликают в ленте на вашу статью, тем больше показов вы получаете. Потому что Яндекс.Дзену просто выгодно это делать, как и Ютубу, потому что он показывает рекламу в своих публикациях, то есть в вашем контенте. Ну и собственно говоря, сейчас вторая причина, почему всем нужно уйти на Яндекс Дзен. Те, кто зарабатывал на Ютубе, сейчас, к сожалению, не могут его делать полноценно, потому что монетизация в России, она просто отключена. То есть люди не могут получать доход, а Яндекс Дзен позволяет это делать. И это самая вторая главная причина, почему я выбрал сейчас именно эту площадку. Если мы перейдем в раздел монетизации, здесь нужно брать всего лишь 100 подписчиков. Представьте себе, всего лишь 100 подписчиков. И когда вы будете писать статьи, за каждую статью вам будут здесь платить деньги. Всего лишь 100 подписчиков. Вы можете попросить одноклассников. Вы можете попросить своих сокурсников, если вы студент. Я знаю свою аудиторию, в основном это студенты, школьники, люди немного постарше. Это костяк моей аудитории. Поэтому обязательно воспользуйтесь данным способом. Итак, какие статьи здесь писать, как это делать, я вам рассказал. Давайте с вами непосредственно перейдем в раздел «Публикации». Здесь можете отслеживать ваши дочитывания, ваши показы, комментарии, а также лайки. Вот можете видеть первая статья, которую я написал. Давайте ее откроем. Сколько сейчас стоит отдых в Турции, ехать или нет? Недавно я отдыхал за границей. Здесь я написал об этом. И статья набрала 3 лайка. Не помню сколько дочитываний. Давайте в статистике еще раз это посмотрим. Это, по-моему, самая успешная статья. Ее дочитывают 96%, а CTR в ленте у нее целых 10%. То есть 10 человек из 100 100% дочитывают мою статью. Чем больше и лучше у вас этот показатель, тем больше показов вы будете получать. Все очень просто. Так же как и на ютубе, если вы с этим сталкивались. Также я писал здесь другие статьи, стоит ли майнить криптовалюту. Здесь сфоткал остатки своей майнинг-фермы. Если кто-то занимается майнингом, на реальном железе ставьте лайк. Пока что он, конечно, себя не окупает. Также я писал здесь другую статью, как я завел свой блог на YouTube. Это, кстати, тоже интересная история, она хоть и краткая, но можете почитать, ознакомиться и также поставить лайк. Мне будет очень приятно на самом деле, потому что для меня рубрика это в новинку, особенно снимать себя вживую. Сами понимаете, что говорить на камеру и при этом не запинаться и что-то такое делать, ну это крайне тяжело. Итак, набираете здесь монетизацию, то есть 100 подписчиков, затем отправляете заявку, вам подключается монетизация. Третья причина, почему стоит выбрать дзен, здесь заработок очень сильно разнится. Кто-то может зарабатывать 50 рублей, кто-то может зарабатывать 500 рублей, а кто-то зарабатывает по 5000 каждый день. Именно на этот показатель я планирую выйти. Как можете видеть, я почти каждый день ну, через несколько дней пишу статью здесь на данном сервисе. Вот моя статистика за 48 часов. Есть некоторые показы, просмотры. Думаю, если продолжать развиваться в данном направлении, можно успешно завести свой личный блог, личный бренд, либо какой-либо свой паблик э, на ту тему, которая вам интересна. В общем, создаете, обязательно пишите описание, пишите статьи регулярно. Это самое важное. Главное, это не запускать, и в итоге все равно у вас... Что тогда получится. В любом случае, хуже от этого не будет. Также здесь есть рекламные кампании. Но это нужно для того, чтобы продвигать за деньги. А мы зарабатываем без вложений. Поэтому мне это, в принципе, неинтересно. Моей аудитории, скажем, тоже. Собственно говоря, как выглядит блок, я показал. Почему еще стоит перейти на Яндекс.Дзен. Потому что, ребят, здесь вы сможете создать свою рекламную площадку к вам также будут обращаться рекламодатели будете рекламировать свои продукты продукты рекламодателей и за дополнительную рекламу вы тоже здесь будете зарабатывать деньги то есть человек вам пишет на почту вы делаете обзор и зарабатываете за это деньги а для монетизации нужно брать всего лишь 100 подписчиков думаю причины довольно очевидная дзен сейчас в любом случае лучше чем на YouTube. у меня бы сейчас на новом канале было бы 0 5 а возможно там 2-3 просмотра. Сейчас я здесь получаю показы, подписки, есть даже лайки, а это абсолютно созданный канал. Можете видеть, когда я загрузил сюда первую статью. Ну и на этом, ребят, пожалуй, будем прощаться. Все, что я хотел рассказать вам рассказал, остальное будет в следующих роликах. Не забывайте подписываться, чтобы отслеживать данную рубрику. Также ударьте в колокольчик, так вы будете первым узнавать. Возможно, вы узнаете какую-то полезную информацию. Впервые всех сможете ее применить и извлечь из этого больше прибыли. Всех благодарю за просмотр. Пишите в комментариях, если у вас блоги на других платформах, какие темы для роликов можно для вас записать. Мне очень интересно на самом деле. И пишите, что вы думаете по поводу всей ситуации, которая сейчас происходит во всем мире. А я с вами прощаюсь, с вами был канал Деньги без вложений, всем больших заработков и до скорых встреч!